привет друзья сегодня я хочу рассказать про один язык то есть чистый язык вот благодаря чему все народы будут понимать друг друга вот об этом записано в библии вот в книге Софония. 3 глава, 9 стих. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Вот. Ну, чистый язык. Как это понять? Вот. Ну, если, допустим, когда люди расселялись от Вавилона, да, вот на планете Земля оказалось очень много языков и люди сами себя как бы то есть ну народ народа не понимал вот да потом происходили какие-то вот изменения да вот допустим русский язык английский язык вот они стали вот общедоступными, да. То есть многие народы понимают между. Ну, понимают, да, друг друга, да. Вот благодаря, допустим, русскому языку. Вот. Но есть многие народы, например, вот Индия, да, вот Китай. Вот их численность намного больше, чем народы другие народы, да. Вот. Но. Их язык как-то не пользуется популярностью, вот, да. И все равно народы э, не понимают друг друга. Вот. И есть один язык, э, с помощью которого все народы будут понимать друг друга. И очень хорошо. Но Библия всегда подраз... подразумевает, да, вот, э, то, что нации и народы, вот, да, вот острова, вот народности, он подразумевает э, символические народы. Э, то есть, э, раньше народы разделялись вот, э, на царства, да, вот, на царства. Сейчас народы разделены тоже на те самые царства, но уже в, в другом виде. Допустим, раньше была Сирия, сейчас есть вот это телевидение, ну там радио, кино, интернет, YouTube, все они как бы это символически показывают вот этот Ассирию, да? Вот Ассирия. Допустим, есть народность вот этот Египет. Египет представляет собой вот этот э, фундаментальную науку. Ну или то, что окружает науку. Все, что связано с наукой, это и есть Египет. Допустим, наука это и есть Египет. Вот. Э, есть еще вот э, Эфиопы, да. Э, вот Эфиопы. Ну вот э, медицина вот медицина это и, у нас и является Эфиопия. Допустим э, допустим этот э, экономика да вот экономика мира вот вот экономика это у нас э, является э, царством Тира вот вот Тира да вот <клёпь> ну там есть еще э, ряд вот э, народностей да вот э, которые представляют вот эти э, ну разные царства ну допустим здесь есть вот эти народности такие как э, как этот э, культура да вот э, культура вот они тоже э, подразумевают э, как, какие-то народности вот вот есть у нас есть еще этот э, ну, ш, ну есть маленькие царства да вот маленькие допустим те, кто выкачивает вот этот нефть да геологи вот нефтяники ну допустим нефть да э, нефть есть еще вот эти народности вот такие которые изучают Солнце, Луну, вот астрономы, да, астрономы астрономы. Это тоже народности, да, вот народность, астроном, астроном, астрономов. ну, которые изучают вот эти вот планеты, там всякие, которые летают в космос на кораблях, вот они представляют народ, вот этот, астрономии. Вот. Ну, там есть еще, допустим, архитектуры, вот, строители, вот, всякие, вот, э, скажем так, строители. Это тоже являются такой вот народностью, да, вот. Есть еще какие-то народности, да, вот, например, вот, ну, образование, это, как мы сказали, это у нас э, то, тоже отдельные народности, вот медицина, вот этот, там они подразделяются на, на разные э, поселения, деревни, да, вот, допустим, если кто, кто онкологию изучает в медицине, а кто вирусы там изучает, или кто там э, э, ухо, горло, нос, там рентгенологи, вот. Они все представляют вот э, города. Вот. Города вот этих, э, вот это, вот это, вот этих царств, да. Вот. Ну, получается, у нас очень много народностей. Вот, очень много народностей. Вот. Они все вот, разделяются на, на народности там, на деревню, на царство. Вот. вот. И как, как все эти народности, все эти царства, да, должны объединяться, объединиться одним языком. Как культура может объединиться с нефтяниками, астрономы. Астрономы как могут соединиться с медициной, вот, да. вот э, Как, допустим, э, наука и религия могут... Э, совмещаться, да, вот, допустим, есть религия, вот, допустим, есть одно, один язык, который будет объединять все эти народы, то есть, они с помощью этого языка э, начнут понимать, понимать друг друга, вот, это у нас, это у нас изолятор молнии, вот, смотрите, вот это изолятор молнии. Она изолирует молнию, то есть энергию молнию изолирует от Земли. Таким образом, энергия молнии распространяется по поверхностью вот этого изолятора молнии. Вот. Допустим, когда она распространяется над поверхностью вот этого изолятора она выходит от всех растений от всех растений выходит и начинает светиться ну, в темноте светится да? и вот то что вот это растение светится в темноте это очень хорошо подходит для культуры да? культуру, для телевидения, вот для науки вот. Это очень интересно им. Вот. А то, что вот светится и создает озон, да, озоновый слой, вот, О3, это очень интересно, допустим, астрономам. Вот. Астрономия. Здесь еще есть экология. Вот. Для экологии это очень интересно будет. То что, то, что все растения имеют иголки и создают озон с помощью энергии молнии. Энергия молнии, которая распространяется над поверхностью каменного угля. Вот. То, что каменный уголь изолирует энергию молнии благодаря метану. Метан. Вот. Метан. А каменный уголь – это и есть нефть. Вот. нефть. То есть, <coughs> этим могут очень заинтересоваться вот, нефтяники. Вот, они могут добывать много нефти, вот, много нефти, и создавать вот такие изоляторы молнии. Это очень, очень-очень будет интересно, да? Вот. Допустим, есть агрономы, вот, агрономы. Вот, царство агрономов, да? Вот, то же самое, вот, эта наука, вот, агрономы, вот, они могут заинтересоваться тем, что вот этот... Э, растения вот когда они светятся от них выходит плюс энергия молнии вот э, позитроны да вот плюс выходит и от воздуха втягивает отрицательные электроны вот отрицательные электроны притягивают э, катион водорода вот катион водорода таким образом растения растут намного быстрее то есть они намного, больше плодоносит и эти плоду становятся вот намного полезнее потому что у них собирается много вот этого катиона водорода и это очень интересно вот э, агрономам, а также экономики вот ну что там создают же этот э, новые пищевые продукты для продажи да вот а еще вот эти продукты они полезны для здоровья то есть для медицины это будет полезно для, для этого для науки и об этом очень хорошо рассказывать допустим блогерам телевидении газеты вот они могут об этом да вот говорить вот то есть мы уже объединяем много народ, народностей да вот Допустим, есть народности вот этого медицины, да, вот медицина. Вот. Как объединить здесь медицину? А очень просто. Вот, допустим, все растения имеют иголки, но также все, все эти животные, человек, имеют иголки. Вот. Допустим, человек. Вот. У него есть такие длинные иголки, которые называются волосы. Вот. Энергия молнии вылетает от волос, при этом энергия плюс выходит, отрицательные электроны проникают и эти отрицательные электроны собирают вот этот катион водорода. А катион водорода у нас является э, антиоксидантом, то есть человек перестает стареть. А также энергия, которая вылетает от волос, под волосами и стимулирует кровь под... Под волосами стимулирует до стволовой клетки, чтобы человек омолаживался. То есть человек начинает жить вечно. Вот. И, э, вылечивается от всех болезней, да. Вот, он перестает болеть. Вот. То есть, это, это эти два э, фактора, да, вот. То есть человек не стареет благодаря водороду. То есть антиоксидантом, а еще стволовые клетки, которые омолаживают человека. Это будет очень полезно вот, для медицины. Да, вот. Для царства медицины это очень-очень-очень важно. Для науки и об там телевидении может рассказать. вот, вот. То, что я, вот, волосы стают дыбом, это очень красиво. Да? Еще они светятся ночью об этом может это можете использовать и культура, да, в культурных мероприятиях, вот, допустим, да, вот, вот то, что человек живет вечно, это тоже касается религий, вот, вот, экономики, допустим, человек уже э, не стареет, он работает больше пенсию не получает, вот, работает, работает, пенсию не получает, и это для экономики тоже очень важно, вот. Вот. А есть еще вот эти самые вот эти, ну, к медицине не относятся, наверное, а, вот эти ветер ветеринарные службы. Вот, ветеринарные службы, то есть, они смотрят за Животными, вот, вот смотрите, ежик имеет иголки, то есть ежик перестает стареть и болеть, то есть все животные имеют шерсть, вот, то есть это у нас является э, генератором азота, озона, вот, э, генератор озона, э, и, и еще они светятся, вот, для культуры, для телевидения это очень важно будет ну, снимать, как животные светятся, да. Вот, то есть, э, животные перестают болеть, вот. Вот. Таким образом, вот, э, все эти народности начнут понимать друг друга. Допустим, вот эти астрономы, они тоже не останутся без, без этого, да, э, без этого языка, то есть, они будут понимать, вот, что это нужно им, именно вот астрономам. Допустим, можно сажать вот эти растения, создавать изоляторы молнии, таким образом создавать новые планеты. Вот Допустим, создать жизнь на Марсе. Разве это не прямая вот эта обязанность астрономов? Конечно же, да. То есть, это является тоже их языком. Допустим, увеличение озонового слоя, а также вот этот водород тоже поднимается над озоновым слоем, вот. То есть <coughs> водород поднимается над озоновым слоем, вот. То есть водородный озоновый слой э, создает больш больш большое атмосферное давление, вот, да? Атмосферное давление и атмосфера увеличивается. М таким образом, вот эти космические корабли могут вылетать уже с поверхности, вот, с поверхности, да, вот, до большой высоты они могут э, с помощью сепалинов да, поднимать корабли, вот, вот такие э, корабли, да, э, очень большие, вот, грузоподъемные сиполины, вот, и гравитация, вот, подходит, вот эта луна, да, и своей гравитации она поднимает вот этот, вот этот цеполин еще больше, еще выше. Вот. То есть отсюда вот эти корабли могут э, вылетать уже в космос, да. А здесь уже э, получается у нас близкий космос. Вот отсюда они улетают. То есть, если, допустим, раньше вот эти облака, вот если они были вот где-то вот здесь... Вот, если увеличится атмосфера, вот, допустим, да, то и облака станут выше. То есть сеполин уже будет, в... если она раньше здесь вот летала, то есть сейчас, то если атмосфера увеличится, то сепалин поднимется еще выше. Вот ближе к этому, ближе к гравитации Луны. Вот, то есть это тоже прямой язык, вот это понимание для... А, вот этого астрономии для науки вот для экономики вот для культуры вот вот смотрите все растения имеют круглые вот эти круглые вот эти овощи да вот когда энергия молнии попадает она собирает вот эти позитроны в то время от них выходит электроны. Вот электроны собирают катионы водорода, а потом после разрядки энергии молнии от них уже выходит плюс. То есть от круглых вот этих арбузов, фруктов выходит позитроны, которые собирают анион гидрокарбоната. То есть это H2CO3. Вот. То есть таким образом вот овощи собирают много катионов водорода и аниона гидрокарбоната. Вот это очень важно для экономики, вот для медицины. Вот об этом тоже телевидение может рассказывать, вот газеты вот. Ну то, что растения вот так собирают, вот эти, вот эти водород, вот анион гидрокарбоната, да, вот. Допустим, есть такой вот гриб, вот грибы. Они своей шляпой, шляпой, под шляпой собирают вот этот э, катион водорода. Водород, водород поднимается, вот, и она собирается в мембране, в мембране гриба. И таким образом гриб собирает много катиона водорода. Вот в гидридах водород сохраняется в холоде. То есть, идет холодный дождь, холодный дождь, вот. И холодный гриб собирает вот этот котион водорода. Вот. Это очень очень интересно, вот, да. Вот. Это очень важно для науки, вот. Для, для вот, огородников, вот, Для медицины, это для экономики тоже очень важно. Вот. То есть можно использовать вот эти э, сохраненные гидриды вот, э, с водородом для своих нужд. Для приема пищи, либо для каких-то устройств, которые нуждаются к, для водорода. Да? вот, То есть весь водород будет собираться в этом, в космосе. да верхней верхней атмосферы вот отсюда можно вот этот собирать вот этот драгоценный как бы водород да для использования вот этого для создания вот допустим атомных атомных электростанций на радиоактивном третьей да вот допустим здесь собирают третий вот и третий реактор Создает вот этот э, энергию, да. То есть третья у нас э, одна молекула освобождает э, 4 тепловых нейтрона. Четыре тепловых нейтрона. Вот. Вот эти четыре тепловые нейтроны вот, освобождаются и создают вот эту генерацию электричества. Вот. То есть э, э, с помощью нефти можно создать вот этот изолятор молнии. И использовать вот эту бесплатную энергию электричества молнии, которая э, очень мощная, да, сравнить с, с, атомной, с атомной энергией. То есть это очень много энергии. Вот. На самом деле, вот смотрите, э, происходит же вот эти лесные пожары, да. Вот. Горит много древецины. Вот она, она собирается на этом на, на верхней атмосфере. Вот. Э, то есть э, с 2 э, собирается, потом соединяется с водой H2O. И происходит вот это соединение вот этих двух э, молекул с образованием энергии молнии. И э, идет дождь, э, грязная дождь, вот такая, потому что она содержит вот, э, кар кар кар карбонаты, да, вот, э, то есть почву. Ну, она содержит почву, вот, то есть, э, э, это технология, которая объединяет все народности, вот, все народности объединяет, то есть и медицину, и вот эти, экономику, вот, э, то есть, и это очень важно для, для этих других народностей, то есть, э, то есть для, для людей, вот допустим, для Африки, вот, для России, для Америки, для Китая, для всех народностей это будет очень-очень э, важным, да? Вот. То есть э, с помощью вот, это, вот, это, вот этой технологии, которая записана в Библии, мы можем как бы объединять все народы. Все народности, все.. Все царства, вот, все государства, вот, и символические государства, и реальные государства, вот. Это очень, очень важная информация, вот, потому что каменный уголь, каменный уголь, это и есть изолятор молнии, если в ней находится достаточное количество вот этого метана, вот. Самые огромные залежи вот этого каменного угля с метаном находятся под вечной мерзлотой. Вот После глобального потепления, когда весь этот лед растает, выйдет вот этот каменный уголь и будет восстанавливать экологию. Вот. Но об этом я рассказываю уже 12 лет. Вот. Если бы люди уже сейчас вот начали бы вот создавать вот этот э, изолятор молнии, тогда возможно можно было бы как-то э, уже сейчас вот этот э, ну вот <coughs> использовать вот этот изолятор молнии. Вот. Если э, кто не понял, ищите в ютубе информацию про изолятор молнии, про использование молнии. Смотрите, как... Э, на горах, на природе у людей волосы стоят дыбом, как из пальцев начинает светиться. Вот. Все это в ютубе есть. Не поленитесь. Если понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь.